все нормально все нормально можем начинать хорошо к нам сегодня добавились новые участники которые не присутствовали на прошлом занятии мы сейчас немножко обсудим наши домашние задания с прошлого раза вспомним о чем мы с вами говорили Поставьте плюсики, кто у нас сейчас есть из участников, которые были на первом занятии. Ага, Валерия была. Валерия молодец прислала домашнее задание. Класс. Кто еще был? Угу, хорошо. А поставьте мне, пожалуйста, единички, кто вот первое занятие только пришли, только присоединились к нам. Ага. Алекс, Сара, Марина, София была у нас уже. Хорошо, супер. Угу. Хорошо. На прошлом занятии мы начали говорить о том, что, э, что такое личные финансы. Мы говорили о бюджете, э, мы говорили об управлении личным бюджетом, о том, э, как можно управлять денежными потоками. Это означает как мы получаем деньги и как мы тратим. Мы внимательно рассматривали различные виды доходов. Какие у нас доходы бывают, постоянные доходы, временные, сезонные доходы, как они отличаются. Мы рассматривали очень много разных категорий расходов. На что именно мы тратим деньги, какие у нас ежедневные расходы бывают, какие у нас расходы бывают по сезону, в от сезона. И мы рисовали целую большую схему, как выглядит бюджет для того, чтобы понимать, когда и сколько к нам приходят деньги, на что и сколько мы тратим. Также мы говорили о расхитителях денег. Под расхитителями мы подразумеваем те траты, на которые деньги у нас потрачены, а пользы от этого мы не получили. Как правило, это мелкие некрупные траты, которые мы легко с ними готовы согласиться, легко на них тратим деньги и не подсчитываем. Классический пример – это пакетик в магазине, который мы покупаем, за который мы оплачиваем небольшую сумму, и он нам служит только короткий промежуток времени, пока мы донесли покупки домой. Иногда мы его можем оставить там для чего-нибудь пригодиться, или иногда просто сразу же выбрасываем. Домашним заданием было найти расхитителей денег для своих бюджетов. У нас большие молодцы два участника, которые сделали домашнее задание, это Валерия и Павел. Валерия, молодец, прислала на электронку, я ознакомилась с файлом, посмотрела, перечитала все. Павел сбросили в Viber домашнее задание. Вы в конце каждой презентации, на последнем слайде, я пишу домашнее задание, что нужно сделать, и там же на последнем слайде есть мой электронный адрес. Обычно я указываю дедлайн, срок, до которого надо прислать домашнее задание, за пару дней до вебинара. Для чего? Для того, чтобы у меня было время почитать, ознакомиться, может быть, какие-то сделать подсказки или помочь вам какую-то идею подать. И поэтому важно, чтобы я не делала это там, перед самым вебинаром, в торопях быстро просмотрела. Мне тоже хочется сделать свою работу качественно. И у нас между вебинарами есть почти две недели, достаточно времени для того, чтобы это сделать. Почему важно делать домашнее задание? Домашнее задание важно делать, потому что это ваша практика, это то, что вы практикуете, даже если, получив видеозапись, вы для себя сядете и напишите конспект, это будет уже круто. Почему? Пока рука пишет, рука напрямую связана с вашим мозгом, соответственно, в мозгу информация укладывается. За время нашего курса мы не даем какие-то мега домашние задания, мы понимаем, что вы занимаетесь, у вас есть, наверное, уроки, плюс еще какие-то, может быть, посещаете дополнительные курсы или танцы, или спорт, и все загружены, но просто прослушав вебинар, это не будет тем качественным образованием, о котором может идти речь. И то, что вы попробуете сделать для себя на практике, как раз именно это вы и запомните, а все остальное оно просто потом забывается со временем. Поэтому я все-таки вас прошу подходить ответственно к домашним заданиям. Не, ну мне, конечно, легче, когда мне не надо ничего проверять, и у меня тоже есть чем заниматься, но это так не работает, и мне бы очень хотелось с вами поддерживать взаимоотношения. Это достаточно сложно, когда вы меня там видите в записи или только с экрана компьютера я не могу с вами напрямую познакомиться, пообщаться. Но э, сейчас э, тот же Viber, Messenger, электронная почта дают возможность э, нам из разных стран общаться друг с другом и, э, и быть полезными. И э, вы чему-то обучаетесь, я у вас чему-то обучаюсь, и это круто и здорово. Прокомментирую несколько слов по домашним заданиям, которые делали. Нужно было обговорить бюджет со своими родителями или с старшими, взрослыми, которые наполняют бюджет, разобраться, какие есть в ваших семейных бюджетах. Категории доходов, какие есть категории расходов. Мне очень понравилось, как Павел нарисовал в формате майндмэпа, прямо со стрелочками, как распределяется бюджет, какие есть категории в бюджете, очень здорово. Также мне понравилось, я не поленилась, Валерия, пересчитать, сошлись цифры в вашем бюджете. Ну да, без калькулятора я плохо себе представляю свою работу и мне понравилось также то что вы понимаете на какие категории какие суммы денег уходят это очень важно когда мы отслеживаем в нашем бюджете доходы и расходы обязательно нужно фиксировать цифры в бюджете доходная часть равняется расходной части потому что если на конец месяца у вас цифра есть же еще остаток первого числа месяца мы можем что сделать мы можем посчитать наличные деньги которые у нас есть в кошельке могут лежать например мы можем посмотреть на банковской карточке остаток сколько у нас есть на банковской карте какой остаток на первое число и потом на следующий месяц, вот у нас сейчас октябрь, мы, например, сейчас начинаем подсчитывать наши доходы и расходы, и на 1 ноября мы тоже можем посмотреть на личные деньги и деньги на карте и увидеть, какой у нас остаток на конец октября, начало ноября. И подсчитывая доходы, отнимая расходы, мы выходим на остаток наших денег в нашем бюджете. Вот это важно контролировать, потому что иногда бывает, когда тратишь наличные, с банковской картой там все гораздо проще, ты... Можешь открыть или приложение, или посмотреть выписку со своего счета, и там видно даже траты на что. Тем более, сейчас современное приложение. Они. Постоянно. Да, да, так, у нас у кого-то сейчас включен микрофон. Угу, спасибо большое. Да, если там на экранчике вверху э, нажмете, то э, он будет такой красной полосочкой перечеркнутый, все, супер, отлично, без помех работаем дальше. А, когда вы подсчитываете, иногда бывает так, что, ну это с расходами чаще всего бывает, забываешь записать. Я тоже с этим сталкиваюсь, и у меня для этого есть некоторые специальные приемчики, которые позволяют, ну, например, в сумке может всегда лежать ручка и какие-то маленькие листочки, на которые я записываю, либо я в телефон сразу же записываю в заметках суммы, которые трачу. И потом, когда один раз в неделю разношу свои доходы и расходы, я пользуюсь экселевской табличкой, то я могу посмотреть в заметках в телефоне, какие суммы трат были, и потом просто перенести в компьютер, и мне тогда так гораздо проще считать. А мне понравилось в домашнем задании, как вы описывали, расхитителей. Абсолютно верно, главные расхитители – это мы сами, это лично мы, и это так и есть. И а, вот здесь очень важно понимать, что является вашим расхитителем денег, и задавать себе своевременно вопрос. Перед тем как вы хотите сделать какую-то покупку, которая является вашим расхитителем. Ну, например, это могут быть спонтанные покупки, да? к примеру, или в супермаркете хочется там же все так красиво выставлено, оно же все такое вкусненькое, в красивой упаковке, и сразу же хочется это все купить, маркетологи качественно выполняют свою работу то в этот вопрос, в этот момент следует у тебя спросить, действительно ли вот то, что я хочу сейчас купить, мне важно? Действительно ли мне это нужно? Мы будем с вами сегодня говорить о финансовых целях, и как раз именно об этом мы с вами поговорим. И э, на некоторые мелкие расхитители можно планировать в своем бюджете какую-то небольшую сумму трат, которая не будет слишком существенна, для полностью вашего бюджета, для всех ваших расходов. Какую-то небольшую сумму, на вот такие ненужные мелочи, потому что, конечно, это наши эмоции. И действительно, иногда в кайф, Валерия, соглашусь с вами, выпить чашечку кофе где-то в неожиданном месте. Но важно, чтобы это не переходило определенную границу. И, э, именно самоконтроль, контроль себя, контроль своих собственных расхитителей, он помогает вам те деньги, которые были бы зря потрачены, переместить на что-то, что вам необходимо. И э, в такой ситуации у вас э, будет гораздо больше удовлетворенность от э, сегодняшнего дня. Потому что когда денег не хватает на важные вещи – Внутри себя чувствуешь очень некомфортно, ты себя чувствуешь нехорошо, ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает. Но когда ты понимаешь, на что и сколько тебе запланировано нужно денег, ты можешь достичь своих финансовых целей, то ты чувствуешь себя гораздо более уверенным человеком. Сегодняшняя наша тема — это финансовые цели. Я сейчас разверну презентацию те, кто слушали вот первый раз с нами сегодня, если у вас какие-то вопросы? Если есть вопросы, можете написать в чат, я сразу же отвечу. Если нет вопросов, можете поставить минусы, увижу, что уже могу переходить дальше к сегодняшней теме. Хорошо, я пока разворачиваю презентацию, еще в конце останется немножко времени, и я смогу ответить на ваши вопросы. Вам сейчас видно на экране презентацию? Элла, если можно голосом, у меня сейчас чат свернулся, чат Нет, я не вижу. не видно. Не видно. Так, непорядок. Сейчас, секунду. Вот теперь должно быть видно, да? Да, видно. да, теперь видно. Отлично, и я тоже вижу. Так, и чат я тоже вижу. <свышь> Хорошо. Финансовые цели. Под финансовой целью мы подразумеваем ту цель, для которой нужны деньги. Для того, чтобы получить то, что мы запланировали, нам на это нужно потратить наш ресурс, наши деньги, и э, чаще всего финансовая цель – это то, что мы можем купить, или это то, э, за что нужно сделать оплату, нужно заплатить. К примеру, финансовая цель – это может быть покупка каких-то конкретных вещей, автомобиль, дом, квартира, ролики, самокат, компьютер, смартфон, что-то еще. Но также финансовой целью может быть и нематериальное то, что мы не можем потрогать. Это может быть, например, обучение платная за которое нужно заплатить, это может быть поездка, путешествие какое-то, которое тоже будет стоить каких-то денег, потому что нужно купить билеты, нужно забронировать гостиницу, нужно иметь там при себе какие-то деньги для каких-то трат, и это тоже может быть нашей финансовой целью. Как думаете, почему цели не достигаются? В чате напишите, пожалуйста, вашу идею, почему цели не достигаются и почему а, мы можем планировать, нам что-то хочется, а, но мы это не получаем. Сейчас я немножко с экрана передвину. А, не рассчитали с растратами? Mm, да, так бывает, когда в бюджете у нас есть какие-то расходы, особенно когда предвиденные расходы появляются, и мы не собирались на это тратить денег, но э, что-то произошло такое, на что нужно потратить, и тогда достижение нашей цели отодвигается. Хорошо, еще идеи есть какие-то, почему так может быть? Дорогие участницы, мы просим вас активнее принимать участие. Если долго писать, вы можете включить микрофончик и сказать голосом, это будет гораздо быстрее. Ну, тогда просто по очереди, чтобы не все одновременно. Кто-то хочет прокомментировать? Да ладно, вот прям у всех, вот все, что запланировали, оно взяло и достиглось. Ну да, ну да. Непредвиденные расходы вроде сломанной машины. Да, ремонт автомобиля – это всегда очень недешево получается. Это, это, к сожалению, да. Такое бывает. Хорошо. Может быть так, что цель потеряла смысл. Во, крутая идея о том, что я хочу чего-то, я даже себе откладываю какую-то сумму денег, я планирую, я что-то делаю, и потом я понимаю, что мне это уже не интересно может быть такое, а иногда бывает ситуация, когда я хочу, но я не знаю, чего я хочу. Вот я чего-то хочу, такого большого или необъятного, или еще куда-то, я хочу куда-то поехать, но я пока не решила, куда я поеду вообще. До тех пор, пока я не решу, куда мне ехать нужно и когда нужно ехать, сбудется ли моя цель? Не сбудется, абсолютно верно. Поэтому достижение цели начинается в тот момент, когда мы для себя проясняем, что именно мы хотим. Для достижения цели, для достижения финансовой цели, сейчас я пододвину, угу. ну, почти видно, первый пункт, Самое важное ⁇ это четкое описание нашей финансовой цели. Если я хочу ехать на море, то я должна написать для себя, сформулировать, на какое море я хочу ехать. Татьяна, у нас виден только первый слайд. Да, спасибо, что подсказали. Почему так? Сейчас. Сейчас заново попробуем сделать демонстрацию. Не переключаются слайды у вас? Нет? Ух ты. Нет, не переключай. О, пошло. Так, сейчас развернем еще раз. Я повторно. Сейчас видите? Да. Да. Да, хорошо. Итак, для того, чтобы начать достигать свою цель, нужно для начала четко определиться, что мне нужно. Нужно четко описать свою цель. Я говорила о том, что если я хочу поехать на море, то я должна определиться на какое именно море я хочу поехать. Может быть, я хочу сейчас поехать на Балтийское море, может быть, я хочу поехать на Красное море, а может быть, я хочу на Азовское море. И, к примеру, сейчас в середине октября это будет абсолютно три разных моря, правда? Поэтому четкое описание цели – это как раз вот тот старт, с которого мы начинаем планировать нашу цель. Когда мы говорим с вами о финансовых целях, о тех целях, которые стоят денег – то э, нужно найти, сколько стоит моя цель. Если я хочу себе поменять новый телефон, и я хочу себе э, новый телефон купить, для начала мне нужно определиться с моделью. Кто будет производитель, какая модель телефона, что должно быть в этом телефоне, чтобы меня устраивало, какой размер экрана, какая память в нем, или э, какие-то еще технические параметры. И когда я уже для себя это сформулировала, я могу поискать, сколько стоит такой телефон, как я хочу. Нужно обязательно посмотреть в нескольких местах, можно посмотреть в магазин, зайти посмотреть в разные сети, можно посмотреть в интернете, можно в интернете почитать отзывы, что пишут люди, те, которые уже пользовались данной моделью, потому что вполне возможно, что пока я исследую свою цель, вот тот результат, который я хочу получить, мое мнение относительно этой цели может измениться. Если я, к примеру, буду выбирать для себя высшее учебное заведение, институт, университет, то, конечно же, это тоже будет частью финансовой цели, и, конечно же, нужно... Для себя и специализацию выбрать, и выбрать, насколько комфортный будет ВУЗ. И э, там будет очень много разных подзадач, ответы на, которые, ну, на вопросы нужно будет найти. Но э, за это время, пока э, я буду у себя спрашивать, мне нравится или не нравится, мне подходит или не подходит. И э, плюс э, я буду узнавать, сколько будет стоить проживание, если я буду жить в общежитии, если это в другом городе находится. Сколько мне нужно будет на проезд. И, э, и вот эти все вопросы... В идеале это нужно делать письменно, потому что пока ты держишь это все в голове, оно иногда получается такая каша, не совсем понятно, что-то забыл, что-то вспомнил. Но когда берешь блокнот, в блокнот начинаешь писать прямо по пунктам, расписываешь четко, чего я хочу достичь, сколько это стоит. Можно даже делать пометочки. В одном магазине я видел такую цену, в другом магазине такую цену мы исследуем нашу цель, что мы хотим. И следующий важный момент, временное измерение цели, говорит о том, дает нам ответ на вопрос, когда я смогу достичь, либо когда мне нужно, чтобы я достигла или достиг этой цели. И здесь следует быть конкретным, потому что если я напишу ну, «к весне», я хочу себе новый телефон. Большой вопрос, к весне получу ли я э, свой телефон. Если я даже не знаю, какой, если я не знаю, сколько это стоит, это все время будет откладываться, и не факт, что это получится. А может быть и получится немножко быстрее, если на Новый год э, какой-нибудь хороший Дед Мороз или Миколай принесет вам его в подарок. Но как минимум, хоть Миколаю, хоть Деду Морозу надо же сформулировать что именно хочется. Поэтому временное измерение цели – это про то, что мы сами себе ставим какое-то конкретное время, когда моя цель будет достигнута. И э, если речь идет о выборе, э, например, места учебы, ну, то тут понятно, что… У Тут уже четко учебный год начинается с сентября или с октября в разных странах, это по-разному происходит, но там все более-менее понятно. А Если же мы хотим что-то просто себе купить, что стоит денег, то нам нужно узнать, сколько это стоит, то, что мы хотим себе купить, и когда это нам понадобится. Зачем нам это надо знать? Нам нужно знать, достаточно ли будет у нас денег для того, чтобы к этому времени мы купили себе то, что нам хочется купить. И в списке последний пункт, который вы видите, это называется приоритет. Приоритет – это степень важности, потому что у вас навряд ли будет так, что будет всего лишь одна финансовая цель. У вас будет этих финансовых целей несколько, это может быть целый список. И вот из этого списка финансовых целей, который у вас написан, очень важно для себя расставить приоритеты степени важности, какая цель будет самая важная, какая менее важная, и как, от какой цели, может быть, пока вы там четко описывали цель или смотрели стоимость, и вы решили, что это не настолько важно, от этого можно и отказаться. Вот подход к планированию – это очень полезно, и это очень позволяет вам структурировать ваши пожелания и особенно управлять эмоциональными покупками. Потому что эмоциональная покупка ⁇ это... Вот мне захотелось прямо сейчас есть у меня деньги или, может, мне их недостаточно, всегда есть карточка с открытым кредитным лимитом, можно купить в кредит, я потом пополню эту карточку, и вот как раз именно с этого и начинаются долги, и бывают ситуации, когда потом очень трудно выбраться из этих долгов и закрыть кредитные карты с кредитным лимитом. И начинается, чувствуешь себя психологически дискомфортно, и это никак не добавляет радости в жизни, это точно. А когда у вас есть понимание, какие вам нужны цели, что вам нужно достичь, когда вы понимаете, сколько это стоит денег и как можно рассчитать, чтобы достаточно было денег для достижения вашей цели, когда она должна быть достигнута, какие цели более важные, какие цели менее важны, вот эта работа дает возможность вам самостоятельно планировать вашу жизнь, не зависеть от каких-то внешних факторов. И, конечно же, при этом вы будете себя чувствовать гораздо более комфортно и более уверенно. А именно уверенность в себе — это то, что позволяет вам увеличивать ваш источник дохода, зарабатывать вам больше денег. Люди, которые не очень уверены в себе, им сложнее даже на работе начальнику, у начальника попросить повышение зарплаты. Люди, которые более уверены в себе, они это могут сделать, потому что они чувствуют в себе уверенность, они готовы с повышением зарплаты нести ответственность, наверняка добавятся какие-то новые поручения, которые придется делать, но если вы чувствуете, что у вас достаточно для этого сил, то, конечно же, можно тогда говорить о том, чтобы повышал, это у вас и обязанности больше становилось, и вам за это больше платили. Хочу вам сейчас показать... Сейчас... Кусочек... На экране появился... Появилось, да, отлично. Я вам сейчас покажу кусочек мультика. Полностью пересмотреть этот мультик, это будет сегодняшним домашним заданием. Пока ничего не, пока, не, не появилось. Сейчас. Мультик называется «Как размножаются деньги». Он в Ютубе в свободном доступе. Мультик снимали в России в 2010 году. Ну, уже прошло 9 лет с момента появления мультика. Процентные ставки... По вкладам, которые там упоминаются, они уже, конечно, не актуальны. Но кроме этого, там очень много полезной информации. Давайте сейчас попробуем. Пошло. Нет, не пошел. А сейчас? Нет, пока. Есть? Нет. Сейчас. Так. Нет, устоит только сейчас финансовая сейчас цель. Найдем, вот он он, сейчас мы вам найдем его. Так, пошло. Да. Отлично. Да-да-да, пошло, все. Звук можно отключать. А мультик без звука со звуком. Ну что-то я ничего не слышу. А у вас звука нету, да? Нет. Нету. Сейчас давайте вот так. А ну-ка. А сейчас звук? Нет, Катюша, помоги нам, пожалуйста. только у меня нет нет звука нет похоже да, что ну, звука, звук не воспроизводится, да вот да? кто э, татьяна вы со да. своего компьютера показываете да вы должны у себя на полную громкость звук включить ага сейчас я попробую но ну, у меня он стоит тут на полном да покажу да, да сейчас попробуем еще вот здесь Сейчас попробуем. О, что это там зачирикало. Отлично. Опять без звука. Нету, нету звука. Очень тихо. Сейчас. А так... Тихо вообще. Нужно у себя сделать громче звук. Я да поставила он. на максимум. Нет-нет, каждый у себя. Я на максимум, Мела. Так, давайте сделаем э, таким образом. Мы сейчас просто на этом не будем останавливаться, не будем тратить время. В качестве домашнего задания запишите для себя, мультик называется, на ютубе искать надо, как размножаются деньги. Ну, поищем, хорошо, спасибо. Он там буквально сразу же, вы его найдете, получасовой мультик, очень рекомендую вам посмотреть, потому что, ну вот... Если прям вообще беда, можно включить автоматические субтитры. Будете домашнее задание делать и посмотрите мультик. Хорошо. А мы с вами тогда вернемся назад к работе над финансовыми целями. Появились на экране э, слайды? Появились. Вот, ну, я теперь да. уже каждый раз переспрашиваю, потому что сегодня как-то работа с техникой не задалась. Итак, для... Э, вас хочу для работы с финансовыми целями рассказать о методе SMART. Не новый метод, метод давно опробован. Этим методом прекрасно пользуются как планировщики-достигаторы, так и бизнесмены-предприниматели. Метод SMART называется по... Это аббревиатура по пяти английским словам. И сейчас с вами пробежимся, посмотрим, что обозначает каждое слово и почему этот метод хорош для планирования. Для... Одну секунду, у нас еще пока что виден только четвертый слайд. Это вы переключили или у нас не переключается ли как? Я переключила. У вас должен быть уже другой слайд. Нет, смарт мы не видим. А -а -а. У нас стоят финансовые цели. Я поняла. А сейчас? Да. Сейчас да, поменялось, так. хорошо. Ну вот да, сегодня такой у нас день, что все время что-то идет не так. Хорошо. Метод Smart подразумевает э, пропускание своей цели через пять параметров. Первый параметр это буковка S. Специфик, э, это означает конкретность. Это то, о чем мы с вами говорили. Точная формулировка, то, что вы хотите достичь. Методом SMART можно пользоваться как для описания финансовых целей, так и при планировании каких-то своих дел, которые вы хотите именно достичь. Это может быть связано и с обучением, это может быть связано и со спортом, это может быть связано с каким-то личностным ростом, с теми сферами, в которых вы хотите развиваться. Для финансовых целей этот метод тоже прекрасно подходит. Первое, что мы делаем, это точная формулировка, нужно максимально продумать все возможные параметры для достижения своей цели, чтобы избежать риска. В финансовых целях очень часто, когда работаю с взрослыми на тренингах, какая ваша финансовая цель? Купить автомобиль. Ну, хорошая, достойная финансовая цель. Но когда я для себя формулирую купить автомобиль, это ни о чем. Почему? Потому что автомобилей много разных. Автомобиль может быть легковой, автомобиль может быть грузовой. И даже если сфокусироваться просто на легковых автомобилях, там еще больше возможных вариантов, которые могут быть. И даже речь еще не идет о цвете автомобиля. Марка, модель, объем двигателя и там полноприводие, и так далее, и так далее, и так далее. Если я четко не сформулировала для себя, какой мне нужен автомобиль, то мне будет сложно определиться с последующими параметрами, по которым я буду исследовать свою цель. То же самое касается смартфона. Если я хочу себе обновить свой смартфон, новый купить, то мне нужно четко сформулировать, какой это будет, какая то будет модель, и следующая часть следующий этап работы с нашей целью это буковка М межуры был измеримый вот здесь на этом этапе мы должны определиться в чем должен измеряться результат если речь идет о финансовой цели то это будет точная цифра стоимость того что я хочу себе приобрести если это не финансовый ну к примеру ну к примеру я хочу похудеть да как я могу измерить, как это сделать? Тут может быть два способа. Я могу для себя поставить четкую цифру, на сколько килограмм я хочу похудеть. Либо можно еще, ведь объемы тоже уменьшаются, можно сказать, сколько сантиметров должно уменьшиться объем, например, моей талии. Если я для себя планирую в спорте, какую-то цель для достижения в спорте, я хочу через какое-то время добиться определенного результата. Вот здесь важно сформулировать, какой это будет результат. Если я занимаюсь легкой атлетикой, то объективно это будет, наверное, там, за сколько минут я пробегу, сколько-то там километров. Либо если я просто занимаюсь дома, я хочу улучшить свое физическое состояние, и я там отжимаюсь или приседаю, или качаю пресс, то я себе должна четко сформулировать, сколько раз через какое-то время я смогу отжаться от пола, к примеру. И вот этот этап измеримости – это четкий ориентир, на что я буду выходить, какие будут мои результаты. Следующая буковка A, achievable, достижимый. Вот здесь, на этом этапе, я начинаю для себя, в первую очередь для себя, прояснять, каким образом будет достигаться цель. Если речь идет об отжиманиях или приседаниях, то я для себя объясняю, к примеру, сколько раз в день, сколько подходов мне нужно сделать, чтобы через какое-то время я могла легко отжиматься или там, подтягиваться на турнике 20 раз. На сегодня, например, вообще просто как колбаска болтаюсь на этом турнике. Вот я подтягиваться, вот честно, я не умею. Приседать еще, да, прискочать еще, да, но подтягиваться на турнике, ну, никак у меня это даже в школе плохо получалось то, соответственно, мне нужно будет что-то делать, каким-то образом достигать той цели, которую я перед собой ставлю. И вот есть еще один важный вопрос. А достижима ли цель на самом деле? Действительно ли у меня есть все параметры для того, чтобы я могла достигнуть этой цели? Это критичный вопрос, который не мешает себе задавать для того, чтобы задуматься, насколько цель достижима. На этом этапе важно самому себя не разочаровать и не сказать, что э, у тебя ничего не получится, и я так и не попробовав ни разу, э, цель действительно не будет достигнута. Э, хорошо исследовать свою цель, какими другими способами можно достичь то, чего мне хочется. То, что не приходит мне в голову сразу же э, в первый момент. Нужно подумать об этом. Э, следующий этап. Работы с целью, это буковка «Р», «Релевант», «Актуальность». Вот здесь мы исследуем нашу цель, определяем истинность этой цели и действительно ли то, что мы запланировали сделать, то, что мы хотим сделать, приведет к достижению нашей цели. И здесь еще про приоритеты, действительно ли это важно. Если... Я, например, выбрала, что в моих расхитителях денег я много времени трачу на соцсети или, например, на компьютерные игры. Я понимаю, что э, то время, которое я трачу, оно э, даром тратится, и можно было бы за это время ну, вот, лишний раз поджиматься. А вместо этого я сижу и в компьютере занимаюсь ерундой какой-то. И вроде бы я это делаю с удовольствием, и вроде бы мне это даже нравится, но внутри сидит такой червячок, который говорит там маманым голосом: А зачем ты это сейчас делаешь? И вот если я себе ставлю цель, что я не более там, 30 минут в день или не более 15 минут в день трачу на то, чтобы передохнуть и посидеть в соцсетях и не забивать себе ничем голову, просто попролистывать ленту, посмотреть, то на этапе проверки актуальности, действительно ли это важно, я для себя нахожу свою мотивацию в чем? Что я буду в освободившееся время, что я буду делать, чему я буду посвящать то время, которое у меня освободилось. И если за это время я выучу, например, новый десяток слов, я там изучаю иностранный язык, и новые десять слов я буду каждый день в течение 15 минут повторять, то... Я понимаю, для чего я это делаю. Для того, чтобы я хочу освоить иностранный язык, и мне потом это понадобится, к примеру, если я хочу уехать обучаться в другую страну. Или просто если я хочу путешествовать, приезжая в другую страну, без знания английского языка мне будет сложно общаться. А я себе ставлю цель для, для того, чтобы я могла свободно путешествовать. Я хочу хорошо разговаривать на английском языке, бегло, свободный разговорный язык. Для этого мне нужен словарный запас. И вот таким образом я формулирую свою цель, я не говорю, что я просто изучаю английский язык, но это же просто скучно. Вот я просто изучать, я не буду. Но если я понимаю, что это важно, для чего это мне нужно, это моя мотивация, то вероятность того, что моя цель будет достигнута, она будет больше, чем если просто я буду говорить себе, ну, давай... Начинай изучать иностранный язык. Зачем? Какая моя истинная цель? Почему это для меня действительно важно? И последняя буковка «Т» в слове «смарт» означает привязку «тайм», привязку ко времени. Потому что если я говорю о том, что ну когда-нибудь я выучу новые 10 слов на английском языке, то когда-нибудь это может произойти лет через 50, когда уже, в принципе, наверное, это не надо будет. Но если я четко определяю временной промежуток времени, и я говорю о том, что каждую неделю я изучаю новые 10 слов, и через 3 месяца мой словарный запас пополнится на такое-то количество новых слов. Мне остается всего-навсего, просто каждую, нову, каждую новую неделю искать те 10 новых слов, которые я хочу изучить. И таким образом каждую неделю я буду себе ставить отметочку «Я молодец, я себе запланировала 10 слов за эту неделю, и я это сделала». Для визуализации, чтобы можно было наглядно увидеть, что со мной происходит, можно хорошо использовать метод трекеров. Если кто-то интересовался темой bullet journal, знаете, наверное, может быть, не знаете, это специальный способ ведения своего дневника, у них там есть трекеры активно используются, когда, если речь идет о неделе или о месяце, идет разбивка прямо столько квадратиков, сколько дней, и в каждом квадратике ты ставишь себе отметочку, что ты выполнил или не выполнил то задание, которое ты себе запланировал. Вот эти трекеры, они очень круто позволяют тренировать новые привычки. Если я себе тренирую привычку ежедневно ложиться вовремя спать, чтобы утром проснуться, выспавшись то я тогда себя контролирую, что я не буду долго засиживаться в компьютере или в телевизоре, я вовремя иду спать, и я себе честно могу сегодняшний квадратик закрасить каким-то позитивным цветом, который я себе выберу. Это будет означать, что сегодня я молодец, я придерживаюсь поставленной перед собой цели. Но я буду честна, что если я у меня сегодня не получилось это сделать, то тогда, конечно же, я не буду ставить эту отметку. И вот за месяц можно очень хорошо увидеть динамику изменения, что со мной происходит. Когда вы планируете, вообще метод планирования, это совершенно не скучно, это можно сделать наглядно, весело, это можно сделать интересно. Для этого можно использовать различные способы визуализации, когда мы можем что-то нарисовать или распечатать в интернете много разных шаблонов, которые позволяют укоренять привычки использовать такие трекеры. И на самом деле это очень творческий процесс. Достижение целей – это творческий процесс. Казалось бы, мы с вами говорим о финансах, и наш курс по финансовой грамотности – но большая часть работы как раз и заключается в умении сформулировать свои финансовые цели. Мы будем с вами говорить на следующем занятии о финансовом плане и без навыка формулировки финансовых целей, без навыка работы с целями про финансовый план речи не может быть. Я обратила внимание, что люди делают, ну в Украине так это точно, люди делают три финансовые ошибки. Первая финансовая ошибка заключается в том, что люди не ведут свой бюджет, люди не считают доходы-расходы и, соответственно, они не знают, что сегодня происходит с их деньгами. Примерно, можем догадываться, иногда даже прямо страшно посмотреть, что же там с моими деньгами происходит, и посмотреть на выписку из банковской карты, сколько там уже минуса, ай, какой ужас. И э, вот это как раз ошибка, это люди не видят сегодняшний день. Вторая финансовая ошибка, которую э, зачастую люди э, упускают, это вот именно отсутствие четкой финансовой цели. Я живу сегодня... Я движусь куда-то, не знаю, куда. У меня передо мной нет четких целей, куда-нибудь меня вынесет. Вопрос: куда? И это ли способ управлять своей жизнью? Отсутствие финансовых целей это вторая финансовая ошибка. И третья финансовая ошибка нет четкого плана это как из сегодняшнего дня я могу попасть в свое завтра. Это вот эта дорога, по которой э, каждый шаг делая ежедневно какие-то действия, как я из сегодня пройду через планирование, через написание своего финансового плана к достижению моих поставленных финансовых целей. Сегодняшним домашним заданием будет... Э, снова так же, как мы в первый раз делали, обсудите с родителями, обсудите с друзьями своими примеры финансовых целей, какие могут быть финансовые цели. Подумайте для себя, какие у вас есть финансовые цели. Посмотрите мультик, как размножаются деньги. Отработайте методику SMART, возьмите три свои финансовые цели. Напомню вам о том, что финансовые цели – это те цели для достижения которых нам нужны деньги чаще всего это что-то купить нам хочется даже если вашей финансовой целью будет не крупная покупка а вы к примеру распоряжаетесь своими карманными деньгами которые у вас там может быть ограниченное количество неважно важно что у вас есть финансовая цель и вы хотите что-то купить распишите три свои финансовые цели по методу SMART используя вот э, те этапы, которые в этом методе э, конкретно описать свою цель, что это именно, э, сколько она стоит, когда вы хотите это купить, если мы говорим о покупке чего-то. И э, пришлите мне отчет до 22 октября, следующее занятие у нас будет 24. -го. На домашнее задание я буду писать ответы. Все, кто присылают домашние задания, я буду писать, присылать вам ответы. Поэтому будет хорошая возможность, если у вас возникают вопросы. Вот вы сели писать финансовую цель по смарту, и ничего не понятно, как это делать. Не стесняйтесь, вы можете задать вопросы, к примеру, в нашей вайбер-группе. Если вам не очень удобно или не очень комфортно, вот что-то личное надо спросить, вам в вайбер-группе неудобно, напишите мне в личку в вайбер, я тоже отвечу на ваши вопросы. А Иногда бывает, когда участники в группе начинают задавать вопросы, а все остальные сидят так тихонько и думают, нет, я не буду спрашивать, ой, а вопрос какой интересный. И когда я начинаю отвечать, остальным это тоже может быть полезно. Поэтому не переживайте, никого ругать не буду, это точно. Это ваш собственный выбор, делать домашнее задание или не делать домашнее задание. Но в самом начале вебинара я говорила о том, что я действительно буду приветствовать тех участников, которые прикладывают определенные усилия, потому что вы это делаете не для меня, вы это делаете в первую очередь для себя, это ваша практика практикуйтесь, а моя задача вам помочь и подсказать, и поделиться теми знаниями, тем опытом, который у меня есть. На сегодня информацию, которую я хотела вам дать, я все рассказала. Как всегда, попрошу поделиться вашими впечатлениями. Для этого можно написать в чате, а можно сказать голосом. Отметьте, что было сегодня интересное, может быть что-то, что вам оказалось полезным, и можно прокомментировать, ну, также ваши ощущения от сегодняшнего занятия. Если хотите голосом, для этого надо просто включить микрофончик, и можно сказать. Здравствуйте. А, Валерия, привет. Я, во-первых, хотела спросить по поводу домашнего задания. Это должны быть какие-то мои реальные цели, или можно, ну, допустим, гипотетически? То есть а, я могу можно... хотеть машину, но я по факту не хочу машину. Но я могу написать, как, если, как бы я действовала, если бы я хотела машину. А, если вам удобно написать, вот потренироваться на какой-то гипотетической цели, ну, пожалуйста, может быть и такой вариант. А с другой стороны, почему бы не проработать, например, свою какую-то цель, которую действительно хочется, и хорошего, как раз хороший момент поэкспериментировать и понаблюдать, что будет происходить, как она будет у вас достигаться. Выбирайте, выбирайте, как вам удобно, тем более, если вы присылаете мне на электронную почту, это остается между нами, я это нигде не публикую, и я вам точно так же пишу ответы, комментирую, например, вот где можно было бы, или, или там, может быть, какие-то дополнительные вопросы уточняющие могу задать для того, чтобы вы сами больше в этом разобрались. Хорошо, спасибо. Хотела бы вас поблагодарить за вообще вот эту систему Smart. Впервые слышу, но звучит очень Правда? полезно. Да. О, это очень крутая... Во, я рада, что этот метод окажется для вас, вы его только слышите, но реально это очень крутая штука, и очень многие взрослые пользуются, и хорошо, что вы уже сейчас об этом узнали. У вас будет больше возможностей, здорово, супер. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо. Сейчас я открою, потому что я тут уже боюсь к экрану прикасаться лишний раз. Елена, интересно и полезно. Хорошо. Интересно было послушать про систему SMART. Супер. С удовольствием готова делиться с вами какими-то фишками. На самом деле таких методов много. А есть еще метод grow и так далее, но самое простое, вот то, что можно использовать для себя, смарт, и когда вы несколько раз попробуете именно по этому методу прогнать свои финансовые цели, это потом входит в привычку, и вы совершенно иначе относитесь, в принципе, к постановке целей, любых целей. И это очень помогает, это прикольно. Угу, хорошо. Ну, тогда, я полагаю, на этом мы можем завершать. 20.05 у нас 5 минут осталось свободного времени. Мы начали в 10 минут. Если еще какие-то вопросы есть, можете спросить. Если вопросов уже нет, то тогда мы с вами прощаемся до 24 октября. Да, Эла, до 24 октября. Я с вами, я заранее приношу извинения что ну, у меня будет хороший интернет я в это время буду находиться в польше я буду с вами общаться из польши может быть передам привет из балтийского моря но у нас все остается по плану хочу еще уточнить по поводу сегодняшнего задания которое вам отправили это будет как-то обсуждаться я вам пришлю ответ хорошо спасибо я увидела, перед началом вебинара я успела заглянуть глазком, но я сейчас сяду, напишу ответы, и Павлу отвечу, и вам отвечу, я отпишусь. Мне очень хотелось бы тех, кто сегодня впервые на нашем вебинаре, чтобы хотя бы два слова написали, насколько им было интересно и что-то полезное было сегодня. Для нас это очень важно для продолжения проекта. Пока молчат. Можно голосом, можно не утруждать себя набиванием по клавишам пальцами. Ну что ж, пока. Мы... Алло, это, это Екатерина вас беспокоит из Одессы. Очень, очень интересно было любопытно услышать многие вещи, особенно по поводу трат и целей.